Если нет, то посмотрите на эту машину внимательнее. До ней нарисован тот самый красный бык. А вы знали, что лонгборды – это такие более длинные скейтборды, придумали специально для серферов, чтобы те могли тренироваться в несезонное для купания время года? Характерная особенность лонгбордов – это их размеры и возможная скорость, которая может поравняться с машиной. Естественно, для высокой скорости необходима идеальная дорога. Но одни ребята решили, что это не должно стать проблемой, и создали внедорожный электрический лонгборд. Теперь можно развивать большую скорость даже по песку и камням. Главное подойти к катанию на такой доске очень ответственно, не забывая о защите. Думаю, любители лонгбордов оценят такого монстра. Помните, я говорил вам ранее о будущем, где весь транспорт будет одноколесным? Что мы только не видели одноколесное, теперь это добралось и до скутера. Должен признаться, что с дизайном авторы данного проекта попали прямо в самое сердечко. Сохранился какой-то ретро-стиль, но в то же время скутер будто сошел с кадров старых фильмов о будущем. Вот если бы он еще был реактивным и летал, тогда точно транспорт будущего. Но не будем отвлекаться и предаваться фантазиям. Этот скутер имеет лишь одно колесо, что делает его немного неустойчивым, и для его управления просто необходимо иметь хороший вестибулярный аппарат. Иначе можно навернуться в два счета. Однако мы уже давно знаем, что одно колесо означает просто наилучшую маневренность. Вернемся к аристократии. Поговорим о прекрасном и порассуждаем о жизни. А нет, порассуждаем мы об этой прекрасной тачке. Мне кажется, что это просто лучшее, что я видел для детей. Вот говорите, что хотите, а Mercedes реально умеют делать, причем в любом размере. Как мы видим, все достаточно стандартно. Вроде ничего необычного, но выглядит эта штуковина все равно лучше некуда. По центру красуется известная всем эмблема, которая и определяет сущность этой невероятной машины. Про салон промолчу, он шикарен, здесь нечего добавить даже словами. Несмотря на все прекрасные слова, что я наговорил в адрес этой машинки, меня чуток смущает огромнейшая надпись на лобовом стекле, которая совсем каплю портит всю картину. Думаю, машина была бы идеальной, если бы эту надпись додумались убрать. О, вот и дошли до кастомизированных штуковин. Короче, это электрический байк с весьма необычным дизайном. Он выглядит достаточно прикольно. Насколько я понял, его изюминка в том, что он более продолговатый и чем-то напоминает горный велик.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 Мы уже показывали вам внедорожный скейтборд, но эта модель отличается от предыдущей. Скажем так, это просто монстр всех скейтбордов, потому что ему не страшна абсолютно любая погода и условия, хоть по колено в воде езжай. Плюс ко всему будет его компактность, он намного меньше предшественника, а еще работает от электроэнергии. Полноценное средство, на котором можно ездить по любым ухабам, в снег, по камням, да еще и выглядеть весьма круто.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 Все мы привыкли, что у машины 4 колеса. Это классика, так удобнее, нет ничего лишнего. Видели ли вы хотя бы одну шестиколесную машину? Теперь видели. Перед вами Rolls-Royce 6х6 Phantom. Авто было подготовлено для заказчика из Люксембурга. Модифицированная машина получила колеса диаметром 24 дюйма, экспедиционный багажник, а также море желтого цвета. Прикиньте, у машины есть даже желтые фары и световая полоса на крыше того же цвета.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 Дзин-дзин! Это вы что-нибудь быстрое заказывали? Вот я принес вам самый быстрый бампер в мире. Его максимальная скорость 162 километра в час. 101 миля в час. Тачка была построена Колином Ферз, английским изобретателем. Боже, невероятная крутая штука. Такая небольшая машинка, как будто игрушечная, но разгоняется до невероятной скорости.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 Следующий транспорт выглядит не так необычно, как все наши предыдущие. Однако ему тоже стоит уделить внимание, хотя бы потому, что это мини-внедорожник на гусеницах. Такой машинке не страшны сугробы или ямы, а скорость он может развивать достаточно приличную. Однозначно офигенное средство передвижения для любителей экстрима. Разгоняешься по холмистой местности, в лицо ударяет холодный воздух и снег, и ты буквально взлетаешь с разгона. Благодаря гусеницам эта мини-машина достаточно устойчива, поэтому для трюков она сама то. А вот эта красавица точно отложится у вас в памяти. Это детская машина кобра. Просто посмотрите, сколько пафоса нагоняет эта штуковина одним своим присутствием. Основным цветом является серебристый, но немного красного отлично играет свою роль. Мне еще нравятся фары, которые безумно хорошо гармонируют с внешним видом машины. Стоит отметить, что машина двухместная, а потому ребенок сможет покататься с кем-нибудь из друзей и хорошо повеселиться. Машина открытая, крыша у нее отсутствует, а потому после поездки ее придется загонять в гараж или куда-нибудь под навес. В целом мне безумно понравилась эта Кобра, думаю, с этим сложно не согласиться. Возвращаемся к большим моноколесам. Как насчет самого быстрого моноколеса в мире? Это вам не балансировать на подставке. Это полноценный и крутой байк, который передвигается благодаря огромному колесу. Собственно, само колесо и есть байк.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 Безусловно, мне нравится само сиденье и руль. Сиденье оформлено в благородном красном цвете, а он отлично контрастирует с серебристым, которым и оформлена вся машина. Кстати, руль намного красивее и удобнее, чем в предыдущих машинах. В некоторых, насколько я увидел, руль вообще был деревянным, а здесь он реально полноценный. Также стоит отметить, что машина достаточно податливая в управлении. Например, на ней вы с легкостью сможете объехать конусы, не приложив практически никаких усилий.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 Грузовики – полезная штука. С их помощью можно провести утилитарные работы, вывести какой-то хлам, который просто валяется у вас дома. Грузовики нереально различаются по различным параметрам, в том числе и по размеру. Однако я уверен, что такого маленького грузовика вы еще не встречали. Специально для сравнения тут пригнали грузовик в натуральную величину, чтобы вы могли трезво оценить габариты. Маленький да удаленький – точно про этот грузовик. Несмотря на свой размер, он с легкостью едет наравне с полноразмерным.